я рад приветствовать вас на канале Питте Горбатюкс. Сегодня у нас рубрика «Короткие фразы на английском». Нам необходимо сказать на английском языке следующую фразу. Значит, «В этот раз» или «На этот раз». Как же она будет звучать на английском? «This time» – кончик вашего язычка между зубами. «This time. This. This time. В этот раз или на этот раз. Не имеет значения. This time. А как сказать в прошлый раз? Last time. Last прошлый time раз. Last time. Давайте закрепим это на примере. прошлый раз я не купил автомобиль. Никаких в. Last time. прошлый раз я не купил. I didn't buy The car, I didn't buy, я не купил. The car, автомобиль. Вот и все, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, безусловно, комментарии. Всего вам доброго, so long, bye, пока.